Друзья, всем привет! У нас продолжение серии интервью с Максимом Петровым, инвестиционным консультантом, моим инвестиционным советником, одним из, одним из людей, которые управляют там, частями моего портфеля. Поэтому я решил вас познакомить не только с этими людьми, но еще и с определенными темами, которые у них более подробно, более глубоко освещены, например, чем у меня на канале. Это тема инвестиций, тема инструментов пассивного дохода и тема то, что называется правильное инвестирование. Сегодня мы как раз поговорим о правильном инвестировании. И э, вот, э, кстати, тема сама, да? Ты занимаешься финансовой, инвести финансовой инвестиционной грамотностью, рассказываешь больше про инструменты инвестирования, и сейчас такой бум вообще инвестирования. Все хотят инвестировать, начитались Кио там или других авторов, все хотят стать инвесторами. Давай немножко проясним, что, что на самом деле является инвестированием, да, и то, что ты говоришь, вот у тебя есть термины правильное инвестирование, что есть правильное, что есть неправильное инвестирование. Uh -huh. да, в, чем, в чем разница, да? наверное, у нас будет сегодня наверное, эфир по разобиванию мифов, потому что Максим в сфере э, финансов и инвестиций там, сколько лет в общей сложности? Да? 2005 с 2005 С 2005-го, уже 14 лет ну, в общем, Подсознательно, в наверное, с 99-го. Вот уже 20 лет получается в теме инвестиций. Итак, расскажи все-таки, раскрой. Как, вот, как понять, да, что такое инвестиция, это раз, что такое правильная и неправильная инвестиция, это два? Отличный вопрос. И действительно, в последнее время получается, в принципе, откуда запрос идет. Да? То есть классические инструменты сохранения и денежных средств с 2014 года перестают работать. Ну то есть это признанный факт, недвижимость особо не растет, банковские депозиты год от года падают. И естественно, на таком фоне, что общая доходность, Инвестирование денежных средств снижается, и появляется большое количество новых предложений, то есть люди хотят получить двухкратную доходность, они не привыкли к доходности на депозитах 5%, и соответственно, словом инвестициям что только не называют. В этом случае, так как я с 2005 года в сфере управления благосостоянием, финансовым советником являлся очень состоятельных лиц что я понимаю как финансист под инвестирование под инвестиционной деятельностью то есть мы просто нужно вернуться немножко к теории и посмотреть понятие инвестирования инвестирование это размещение капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли То есть если ты просто читаешь определение что такое инвестиция то у тебя все становится на свои точке. Да? инвестирование размещение капитала то есть первое это у тебя должен быть капитал если ты где-то чего-то занял то есть у тебя должен быть собственный капитал который ты размещаешь то есть фактически денежные средства это первое да инвестированный объект... инвестор это тот человек у которого есть свои деньги для размещения да. угу. второе он инвестирует их в объекты предпринимательской деятельности то есть это получается что опять открыл собственный бизнес открыл франшизу купил акции какой-то компании, то есть вы вкладываете в объекты предпринимательской деятельности, то есть по сути в некие такие сегменты, которые создают ценность для потребителя, то есть которые создают товар, которые создают услугу, и соответственно создавая этот товар или услугу, вы как капиталист, размещая свои денежные средства, вы, соответственно, создаете товар, можете создавать самостоятельно, можете с команду для этого сделать непосредственно. И в этом случае компания создает товар или услугу продает их с прибавочной стоимостью, что является вашим капиталом, то есть, что является вашей прибылью. То есть, и другими этом... словами, инвестиции привлекаются для того, чтобы продать больше товара, больше заработать и поделиться с инвестором деньгами от реальной какой-то да. экономической если деятельности. Делаешь это сам, ну, то есть, создавая собственный бизнес. Можно собственный бизнес, можно купить готовый бизнес, готовую бизнес-модель, франшиза та же самая, можно купить акцию. да, То есть есть уже работающий бизнес, ну, условно назовем Сбербанк. Да, у него куча отделений, соответственно, ты покупаешь акцию Сбербанка для этого надо там, 2300 рублей, в принципе, и ты уже становишься инвестором, потому что ты размещил свои 2300 рублей в объект предпринимательской деятельности, банк зарабатывает для тебя и для акционера, и ты становишься инвестором. Вот что называется инвестиции. Что же у нас поднимают под инвестициями? Да, то есть Купил, там, я не знаю, какой-нибудь альткоин по, мечта, наверное, всех сейчас, да, по прошествии, купил биткоин, хорошо, назовем, по 50 долларов, продал его по 20 тысяч долларов. То есть люди называют это инвестицией. Человек купил доллар по 50, продал по 60, тоже называют это инвестициями Вопрос, если мы опять возвращаемся к понятию инвестирования, да, является ли это инвестицией. Это разница на игра курсов и это уже не ствиститься, это уже спекуляция. Предпринимательская деятельность, по сути, мы покупаем что-то подешевле, продаем подороже на этом. Нет, дорого. нет. Предпринимательская деятельность немножко не то. Предпринимательская деятельность, когда ты нашел, где купить дешевле, то есть у тебя есть ресурс, у тебя есть деньги. Я нашел доллары подешевле, потом нашел там через некоторое время продал их подороже. Дело в том, что когда купил, продал товар, это все равно объект, ну то есть. Это предпринимательство. Тебе нужно его где-то найти, тебе его нужно привезти, доставить покупателю. Тебе нужно найти покупателя, который будет готов заплатить за этот товар больше, чем, готов, чем непосредственно купил ты. И в этом случае то есть ты все равно какую-то ценность для покупателя создаешь, и ценность покупателя то, что ты доставляешь ему товар сюда. И для него эта ценность. Да, он знает, что он может заказать это на Алиэкспресс там, на 50 дешевле или на 100 дешевле. Но он хочет поддержать сначала в руках и купить. И ты ему такую услугу предоставил, да? то есть ты за него, ты взял на себя риск, ты за него купил. Ты заплатил доставку, ты получил эту доставку, и здесь это твой, твой, твой риск как предпринимателя. Окей, okay, а в чем разница между долларом? Ну, я, я купил доллары подешевле, потом их продал подороже. И, ну, это не является... Я взял этим... на себя риск, я купил доллары подешевле, нет, взял нет. риск, подождал, потом под, продал под, под, под, подороже. Это спекуляция. То есть, это спекуляция, потому в что... В чем разница? Вот, а, я, я понимаю, примерно, о чем ты говоришь, да? Вот Просто а вот разница... найти эту грань, это очень интересно. А, разница заключается в том, что когда ты купил доллар, Доллар тебе не создаст прибавочной стоимости. Ну, то есть, что значит не создаст прибавочной стоимости? То есть он не будет делать что-то, чтобы создать еще больше долларов, чтобы принести тебе хотя бы 10 центов прибыли не на разнице цене, а чтобы принести прибыли как добавочной стоимости, прибавочной стоимости в тебе как капиталисту. В случае, если это прямой купи-продай, ну в твоем конкретном примере то есть и товар, который покупаешь, не создает прибавочной стоимости, это тоже спекуляция. Это просто спекуляция. То есть это, это не бизнес. Бизнес всегда капиталист и капитал, если пойти в политэкономию, если пойти в теорию капитала, интересно, опасно, интересно. то в этом случае получается, что а почему объекты предпринимательской деятельности? Потому что они создают прибавочную стоимость. Если, ну, не дай бог, да, если тебя не станет. Если у тебя будут доллары, да, то есть ты на них заработаешь только, только в одном случае, если цена на этот доллар вырастет. Да. Только в этом случае. Если если ты покупаешь. Это как, как игра получается, как покуп... ставка такая, да, да вот получится, покупаешь... не получится. Это принципиально важный вопрос. Я почему сейчас еще так вот, ну, как бы немного докапываюсь в эту тему. Потому что это э, напрямую отвечает на вопрос, что такое инвестиции. Потому что если инвестируешь, получается, в объект предпринимательской деятельности, то тогда ты на инвестициях заработаешь, правильно я понимаю? Они сами тебе будут создавать. Вот. Они тебе будут создавать. А если инвестируешь ценности. в спекуляции, то там получается, как бы, ну, в вероятность. Году году там... Игра вероятности получается, да. да? Вот, это принципиальная разница между тем, что является инвестициями, а что является, ну там, скажем, спекуляциями вот в этом разделе. Причем Супер. вероятность такая достаточно отрицательная, потому что там большое количество профессиональных спекулянтов, и на когда рынке. приходит на рынки, и когда приходит, соответственно, неподготовленный человек на рынке ценных бумаг, на рынке, да? ценных uh -huh. бумаг на рынке форекс валюты, да, которую рассматривали. То есть, когда приходит неподготовленный человек, он не понимает за счет чего образуется, он думает, что он будет вроде бы как инвестировать в валюту какой-то страны. То есть, он попадает на поле, где сидят очень грамотные люди, которые, у которых это профессия, которые знают лучше, чем вы. Это знают yeah. лучше, чем вы. В любом случае, они видят потоки, у них больше инструментария для того, чтобы зарабатывать. И получается, что когда у человека нет векторных точек и когда у него смешиваются понятия инвестиций и спекуляции, каша в голове, то есть в этом случае он подвергается сам по себе очень высоким рискам. И поэтому, когда мы говорим... Подвергается про... рискам, потому что не может опознать инвестиции и спекуляции, а риск в спекуляциях получается Красиво. огромный. В инвестициях риска нет, ну, в, по, по определению, да, ну, там риски есть чисто предпринимательские, что если, например, компания в какой-нибудь отрицательный цикл своей, своего развития попадет, да? ты инвестируешь в компанию, она там не сможет да. справиться с, с какими-то обязательствами. Но самих по себе рисков при инвестировании ну, в предпринимательскую деятельность гораздо меньше, чем при инвестировании в циклы спекуляции, получается. Раз, и когда мы инвестируем в объекты предпринимательской деятельности, то есть есть тоже определенная стадия проекта, да, то есть есть идея, зарождение, стартап, и вопрос, что на каждом этапе можно, в принципе, заниматься инвестированием, но чем ближе компания приходит в состояние зрелости, то есть, когда оно уже крупное. Одно дело инвестировать в Apple, когда это представляло себя только гараж, и совсем другое, когда это мастодон, который зарабатывает по 20 миллиардов uh -huh. долларов да, в квартал. Супер. Как определить? По каким признакам? Вот как обычному человеку понять, вот это предпринимательская деятельность или спекуляция? Ведь иногда это очень сильно мимикрирует, когда инвестиционные компании говорят: мы инвестируем в такую-то идею, которая является предпринимательской, мы тут создаем ценность, а по факту это пирамида финансовая. Вот, вот где здесь. Очень простой разница? вопрос. Финансовая пирамида спекуляции. То есть очень простой параметр, когда лайфхак, да, каким образом распределить. Вот представьте себе, приходит к вам человек, или вы где-то находите там возможность, новая сверху, уникальная инвестиционная возможность. Сразу начинаете разбивать. Куда инвестируются? То есть, деньги куда направляются? То есть, не просто у вас... В самой деньги, компании, когда деньги когда берут... Когда у вас деньги берут. Вопрос, что вы, ребят, с этими деньгами делать будете? да, Вы их куда дальше направляете? Вы их в бизнес направляете, закупку оборудования. То есть, из чего генерируется прибавочная стоимость для меня, как для собственника? Из чего ваша прибыль генерируется? Если вы у меня берете займ, через займ, опять-таки, займ в этом случае, если мы говорим, является предпринимательской, является инвестицией, если ты вкладываешь... Ну, в реальную предпринимательскую деятельность. Через займ нет. Вот mm. это, это тоже не инвестиции это по сути расставщичество. No, а в чем разница? У тебя человек берет деньги в займ под определенный процент или вообще процент выплачивает mm -hmm. с обязательством вернуть в определенный срок с, с процентами или без процентов. Mm -hmm. Размер твоего будущего дохода не зависит от самого предприятия, от, от самой прибавочной mm -hmm. стоимости. То есть инвестирование размещение в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли. То есть здесь нужно просто найти все вот эти вот три понятия у себя, чтобы они состыковались. Угу. Где деньги, капитал, который я инвестирую, где объект предпринимательской деятельности. То есть мы уже разобрались, что есть понятие инвестиций, есть понятие э, спекуляций, есть понятие еще раз ну, Вот уже, уже, уже мы на три части разделили вообще инвестиции, инвестиции как, как термин, получается. И... Может, еще есть что-то еще? Да, на самом деле, наверное, нет. То есть то, что доступно, ну, любой, любое инвестиционное предложение, потому что опять упаковывают в инвестиционное предложение, вы должны прогонять через три фильтра, да, то есть капитал, окей, я вкладываю капитал, вопрос, куда я вкладываю, да, то есть для чего вы привлекаете денежные средства, третье, где моя прибавочная стоимость. Ну, всякое может произойти в жизни, опять-таки, как я говорю, да, у меня там важен вопрос династия, а, важен вопрос создать не богатство семьи, да, это, наверное, тема отдельного ролика, который мы можем записать, но я просто задаюсь вопросом, окей, хорошо, если меня не станет, да, то есть вот, и вот эта инвестиция, я, в кавычках, будет передана моей жене или моим детям, да, то есть вот, а, а у них, допустим, ну, условно, я еще не успел обучить их грамотному инвестированию, то есть, даже если меня не будет, даже если в мое отсутствие вот эта инвестиция создаст нам прибавочную стоимость, Будут ли она их кормить в будущем или не будет. И если вы С, этим ну, под... с, вероятностью, с, да, с вероятностью, потому да? что никто не знает, что будет ну, на самом абсолютно. деле. Да? вероятность. Ну а Поэтому и инвестиции должны быть в несколько объектов предпринимательской деятельности, это уже отдельная история для Чтобы разговора. Разделить риски. То есть, если ты открываешь свой бизнес и полностью туда вкладываешь свое время и деньги, у тебя риски высокие. Баффет, соответственно, он просто покупает 20 компаний и даже если с одной компанией что-то произойдет, то остальные 19 компаний непосредственно вытянут. И поэтому он является правильным инвестором, да? то есть человек, который долгосрочно не спекуляцией занимается, да? то есть он выбирает, да, он уделяет много внимания тому, какую компанию купить, как выбрать. Что Это как посмотреть. раз он, наверное, анализирует. Ну, как, как он выбирает компанию? Он анализирует предпринимательскую деятельность этой компании. Да, да? Как эта компания генерит, доход, э, создает, да? где она создает привачную он стоимость отъеб... и перспективы да, развития абсолютно. этой компании есть, с он... перспективами развития ну, прибыли. Соответственно. Человек с тем инвестирования. То есть, Баффет, как ученик Грэма и Дота, да, он говорит: Окей, ребят, сколько надо заплатить денег за компанию, ну, то есть, чтобы я стал собственником этого объекта, mm -hmm. заплатить надо столько-то, отлично. Какая ценность этой компании, сколько она прибыли генерирует, что у вас было предыдущие 5 лет, что у вас сейчас. В общем, анализ да. Хорошо. А, очень интересная тема получилась. Мы еще не ответили на вопрос такой, да? вот, что мы с инвестированием вроде разобрались. Полезно было, ребят, если полезно было разобраться с терминами инвестирования, что есть инвестирование, что есть ростовщичество что есть спекуляции. Ставьте лайк, да. Это, мы, мы тогда поймем, что вам такие видео нравятся. И мы больше таких видео будем снимать. А, вопрос такой: что же тогда вот, правильное инвестирование и неправильное? Да? У тебя есть термин там правильное инвестирование. Что значит правильное инвестирование? Где правильно, где неправильно, в чем разница, где граница? А, ну, все, что не является инвестицией в понимание финансиста, это уже неправильно. Это неправильно. Супер. То есть рассобщичество и. Спекуляция – это неправильно инвестирование. Это мой, мой, мой подход, okay. под, подход финансистов, и условно, чтобы была градация. И вопрос опять рисков. То есть, когда кто-то говорит, ну, в последнее время количество звонков, которые поступают, мы гарантируем вам, что будем зарабатывать там 10, 20, 30 процентов в месяц. Зуб даю, мамой клянусь. Да, то есть у нас есть стратегия, вот вам стандарт за, за 20-летний промежуток времени. Все хорошо, замечательно, но опять-таки вопрос, из чего генерируется прибыль. Если прибыль генерируется за счет спекуляций, купи дешевле, продай дороже, или продай дороже, чтобы потом купить дешевле, никто... Ну, посмотрите там еще раз «Волкс Уолл-стрит», да, то есть там диалог, когда он в самом начале общается с пораженным таким брокером. Он говорит, никто, ни Баффет, ни Сорос, ни Гейтс, ни даже Трамп, хотя сейчас, наверное, с большими оговорками, не знает, куда завтра двинется рынок, куда завтра побежит толпа. Этого никто не знает. Соответственно, это игра с вероятностями. Вопрос, вы можете выигрывать, да, но прежде чем вы начнете выигрывать, во-первых, сольете много достаточно денег, потеряете уже. Зачем это делать, когда можно получить очень хорошую доходность, просто немножко докрутив, изменив подход к инвестированию. И поэтому я говорю правильно, что помогло мне сделать капитал, что мне помогает тебе делать капитал. Потому что ну, тут, наверное, не исключено все мы люди, да, хочется в идеале получать быстрее и больше. Но опять-таки. Были истории, которые в два года пришлось ждать, чтобы они отработали. Но если мы сделали правильную инвестицию, если мы понимаем, что цена, которую мы заплатили по сравнению с ценностью, которую этот актив генерирует, более чем привлекательна, ну как Уоррен Баффет говорит, горизонт моего инвестирования бесконечности в этом случае. Супер. Очень интересная тема. ребят. если интересна тема погрузиться, у тебя есть такой вебинар. Так и называется «Погружение в правильное инвестирование». Как он называется правильно? Так и называется. Хорошо. Что на этом вебинаре? О чем ты там рассказываешь? Точки над «и». вот Реально расставляю точки над «и» и, что называется, ну, наверное, некорректно включить, вправляю мозг, но просто опять дается система, система распознавания. То есть какие существуют активы, за счет чего генерируются прибыли, где риски присутствуют, то есть что позволяет обыграть инфляцию, что позволяет быть уверенным в завтрашнем дне, какого рода инвестиции нужно осуществлять для того, чтобы преодолеть инфляцию как минимум. То есть сейчас в России очень важный вопрос, да, то есть единицы инструментов, которые позволяют преодолеть инфляцию. Ну, фактически их нет. Депозиты не перекрывают. Что происходит с валютой, непонятно. С недвижимостью тоже какой-то непонятный дисбаланс спроса и предложения. А, доходы населения падают, и очень большому количеству людей возникает вопрос. Я не хочу получать доход 5%. Люди привыкли на протяжении последних 20 лет даже на депозитах в банках получать mm -hmm. двузначную доходность. Пусть не 20%. Ты расскажешь, как больше делать. А, я скажу как можно формировать портфель, что в него имеет смысл добавлять с учетом правильного инвестирования, которое uh -huh. я сказал, для того, чтобы повышать эту доходность. И риски были приемлемы. Помимо всего прочего, мы немного касаемся вопросов, ну, что, что нас губит да, в плане того, что, за что мы переплачиваем и очень большие деньги. То есть... В инвестициях? В инвестициях, в активах. Наших. Хорошо. Окей, ребят, в общем, если тема интересная и погрузиться в нее хочется вообще прям очень-очень сильно, сколько вебинар у тебя идет? Два часа? Три. Два часа. Два часа идет вебинар, я оставлю ссылку внизу под видео. Переходите, регистрируйтесь на вебинар, дальше уже Максим расскажет все более подробно, погрузится в эту тему. Как, как обычно, я был на вебинарах у Максима, у него очень много разных слайдов графики, показывающие, объясняющие то, что как это работает, и если вы хотите вообще будущее свое связать с инвестированием, с правильным инвестированием, то стоит на это обратить внимание. Сразу готовьтесь к тому, что контент будет ну, такой серьезный, глубокий, потому что, ну, наверное, 20 лет опыта в финансах дают о себе знать, но зато как раз вы начнете уже постепенно думать в инвестициях так, как думают люди, у которых ну, там, давно есть деньги и которые уже привыкли к нормальным подходам, на которых действительно можно заработать денег, а не просто поиграться с деньгами. Ну и самое главное здесь, наверное, стоит дополнить, что ну сколько с 2005 года, получается, 14 лет в данной сфере. И фактически проекту, когда я общаюсь с людьми, которые не подготовлены, то есть вот... Ну, в какой-то степени преимущество, что говорю понятным языком. Потому что часто люди боятся, пугаются, что будут какие-то специализированные термины. У меня здесь, со своей стороны, предельная лояльность в том плане, чтобы простыми вещами, а, ну, простыми вещами рассказать сложные вещи, которые в дальнейшем можно будет использовать именно себе во благо, в первую очередь. Супер! Тогда до встречи на вебинаре. Регистрируйтесь yeah. и... Там уже более подробно. Спасибо большое за эту тему. Спасибо, Макс. Смотрите видео. Если видео было полезно, напишите об этом в комментариях. Если снимать еще такие видео на какие-то темы подробные, больше касающихся таких инвестиционных моментов, тоже об этом напишите, на какую тему вы бы хотели еще раз Максима по как раз вот этим инвестиционным моментам, аспектам. Прощаюсь с вами. До встречи в следующих видео. Пока. До свидания.